изысканное блюдо с утонченным вкусом, каждый итальянец знает, как правильно приготовить его, чтобы побаловать вкусовые рецепторы даже взыскательных гурманов, почему бы и нам не попробовать. Давайте хотя бы на ужин перенесемся в Италию, удивительную страну, где каждый кулинар может удивить вкусовые рецепторы даже взыскательного гурмана непревзойденными шедеврами, одними из таких является фетучини карбонара, блюдо перед которым не сможет устоять ни один гурман. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Возьмите пасту в количестве 400 г и отварите ее в большом количестве воды. Следите за временем, чтобы не переварить ее. 2. Полученную пасту оставьте в теплом месте, пока не приготовите бекон и соус. 3. К выбору бекона подойдите с особой тщательностью, он должен быть высочайшего качества. 4. Классический рецепт фетучини карбонара включает в себя тонко нарезанный бекон, который предварительно следует обжарить. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. 5. Теперь приготовим соус. Подогрейте 80% сливки и введите постепенно желток. Полученную смесь вылейте в сковороду, где только что пожарился бекон, туда же выложите готовую пасту, доведите до готовности пасту, добавьте мелко потертый пармезан и подавайте в горячем виде. 6. Сверху можно блюдо украсить зеленью. В некоторых книгах кулинары пишут, что паста фетучини карбонара неплохо сочетается с беконом и грибами, поэтому не бойтесь проявлять свои кулинарные возможности и фантазию. Вкусняшки, подписавшимся. А теперь ингредиенты. Фетучини карбонара, паста, 400 грамм. Бекон, 200 грамм. Сыр пармезан, 200 грамм. Сливки, 20 грамм. Желток яичный, 1 штука. Зелень петрушки, 20 грамм. Количество порций, 6. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк.